Друзья, всем привет! Я рад представить вашему вниманию предстарт нового маркетинг-плана, нового тарифа в компании «Неработа», который называется «Прогрессив». Предстарт данного тарифа состоится 26 ноября 2020 года и продлится две недели, и стартуем мы 10 декабря 2020 года. Это инновационный маркетинг-план, где с абсолютно доступной суммы входа всего-навсего в 100 рублей вы сможете заработать практически 2 миллиона рублей с одного аккаунта. А если вы зайдете на золотой треугольник, то по прохождению полного цикла в данном маркетинг-плане вы сможете заработать более 5 миллионов рублей также данный тариф подразумевает непрерывное движение за счет постоянных еженедельных активаций то есть мы зайдем всей компанией в данный проект, сейчас с практически 60 тысяч участников компании, я думаю за время предстарта это количество увеличится, и представьте если десятки тысяч людей зайдут в новый маркетинг план и каждую неделю мы будем, считайте, заново стартовать то есть движение будет раз в неделю такое, как будто мы просто стартуем э, с самого начала, да, то есть все активируют по 100 рублей и прокупят клона в первый уровень и соответственно движение будет сами понимаете очень хорошее данный маркетинг план состоит из двух и трех местных уровней, двух местных уровней в этом тарифе гораздо больше, то есть их 12, всего-навсего 3 трехместных уровней, причем крайний он весь с выплатами, то есть его даже можно не считать за трехместный соответственно на нем мы только получаем выплаты об этом я расскажу то есть движение будет быстрое за счет того, что, во-первых, будут еженедельные активации, а во-вторых, столы у нас короткие, то есть всего-навсего по два места в основном. Далее, структура будет без управлений расстановок и клонов, соответственно, будет заполняться структура равномерно. Слева направо будут заполняться все свободные места, и таким образом мы будем делать так, что каждый участник в структуре будет продвигаться на дальние столы, будет получать выплаты и идти крайнему столу, на котором заработок более миллиона рублей. Также мы интегрировали взаимосвязь данного тарифа с движением в тарифе Basic, то есть в основном тарифе, который у нас сейчас есть. Это поддержание будет происходить за счет 400 клонов, которые будут из тарифа Progressive переходить в маркетинг план Basic по прохождению полного цикла одним аккаунтом. Даже более 400 клонов будет, по-моему, 411. На время предстарта в компании будет конкурс лидеров с призовым фондом 210 тысяч рублей, то есть компания выделяет на этот конкурс 210 тысяч рублей, они не будут списываться по маркетингу, это просто подарок от компании для лидеров, соответственно, которые пригласят больше количества людей в первую линию, то есть каждая активация стола в маркетинге будет засчитываться как 1 балл. И сумма вознаграждения будет составлять за первое место 100 тысяч рублей, за второе место 50 тысяч рублей, за третье место 30 тысяч рублей, за четвертое место 20 тысяч рублей и за пятое место 10 тысяч рублей. Так что этот конкурс – дополнительная мотивация для лидеров, чтобы приглашать и развивать свою структуру и помогать своим партнерам зарабатывать. А теперь давайте перейдем к непосредственному разбору тарифа «Прогрессив». Итак, первый уровень у нас представляет собой двухместную матрицу То есть всего два места в первой линии Далее, соответственно, все люди идут переливом Если вы приглашаете, например, трех человек То под тем человеком, который у вас стоит слева Начинает выстраиваться у него структура То есть два человека встают под него Приглашаете шесть человек Два человека встают и под правого вашего партнера И таким образом они закрываются И вы переходите на уровень номер два То есть это накопительная матрица по 100 рублей с каждой ноги, соответственно, получается 200 рублей. И вы переходите в уровень номер 2. Во втором уровне, соответственно, ваши партнеры переходят во второй уровень за вами. По 200 рублей у вас также накапливается. И вы переходите в уровень номер 3, стоимость которого 400 рублей. Здесь уже с первого места вы получаете 200 рублей на вывод. И 200 рублей идут на накопительный счет. Со второго места вы получаете 400 рублей на накопительный счет. И 600 рублей идут на переход в уровень номер 4. Уровень номер 4 стоимостью 600 рублей также является накопительным. Здесь также всего-навсего 2 места. Заметьте, большая часть столов является двухместными. И за счет активации каждую неделю, и за счет того, что вы будете приглашать, и ваши партнеры вышестоящие будут приглашать, и будут еще большое количество клонов с последующих столов, соответственно, движение здесь будет очень бодрое. Итак, с этих двух мест мы получаем по 600 рублей, и 1200 рублей переходит на пятый уровень. На пятом уровне у нас как раз таки трехместная первая матричка, где мы с первого же места получаем 1200 рублей. Смотрите, мы проходим всего-навсего 5 коротких столов и уже получаем 1400 при входе в 100 рублей. И далее со второго и третьего места происходит накопление и переход в шестой уровень. На пятом уровне я хочу сейчас остановиться, поскольку на время предстарта можно будет прокупить э, в каждом уровне, их соответственно будет открыто 5, то есть до пятого уровня можно будет прокупить, треугольники, То есть вот эти места, которые сейчас я вам показал, да, то есть их можно будет заполнить. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы при равных усилиях, то есть при равном количестве приглашений, активации вашими партнерами, вашего пригласителя, активации, да, то есть вы будете получать тройной доход. То есть если вы тремя аккаунтами доходите до пятого уровня, то, соответственно, в пятом уровне вы можете заработать 3 раза по 1200 рублей, вместо того, чтобы одним аккаунтом заработать всего-навсего 1200 рублей. И эта сумма сейчас, да, составляет там 3600 против 1200, а на крайних столах там будет очень большая разница в доходах, поэтому сразу я рекомендую заходить по стратегии золотого треугольника на все 5 уровней. А дальше смотрите сами по своим финансовым возможностям. Далее мы переходим в уровень номер 6 стоимостью 2400 рублей и он является также накопительным, то есть по 2400 рублей из первых двух мест накапливаются и идет переход в уровень номер 7. Итак, уровень номер 7 также является двухместной матрицей, также накопительный, по 4800 с каждого. Человека в первой линии вы получаете или вашего, например, аккаунта, да, если вы заходите с золотым треугольником и переходите в уровень номер 8 за 9600 рублей. Уже здесь вы получаете 4000 рублей на вывод, 500 рублей идет один клон в Basic 1, то есть в основной маркетинг план и три клона идут в Progressive 1, то есть на первом уровне вы начинаете заполнять свою структуру не только активациями еженедельными и новыми приглашенными, но еще дополнительно и клонами. Далее мы переходим за счет накопления суммы, половины суммы с первого человека и со второго человека полной суммы 9600 за 14400 рублей в 9 уровень. Этот уровень является также накопительным, то есть здесь вы получаете 28800 рублей и переходите в уровень номер 10. И мы переходим в уровень номер 10 стоимостью 28 800 рублей. Здесь с первого же места, то есть это также трехместная матрица у нас, все матрицы, которые кратны 5, то есть 5, 10, 15, 15 это конечный пункт да, нашего маркетинг плана, являются трехместными и в них мы получаем Выплаты. Итак, с первого же места мы получаем 15 тысяч рублей на вывод, 3800 рублей идет вашему пригласителю, 5000 рублей распределяются на 10 клонов в базовый тариф, 50 клонов идет в прогрессив 1, заметьте, 50 клонов идет в этот же маркетинг план, в первый стол для продвижения ваших партнеров и ваших аккаунтов. Далее сумма 57 57600 рублей накапливается со следующих двух мест и идет переход в уровень номер 11 за 57 57600. Здесь также эта сумма накапливается и переходит в 12 уровень. В 12 уровне накапливается сумма 230 400 рублей и мы переходим к самым классным и самым выгодным столам 13, 14 и 15 и вы сейчас удивитесь какие там выплаты. Итак, сейчас вы видите на своих экранах уровень номер 13 стоимостью 230 400 рублей. Из первого же места в этой двухместной матрице мы получаем 115 200 рублей на вывод. И 115 200 рублей идет на накопительный счет. 230 400 рублей и 115 200 и получаем 345 600, которые переходят в крайний накопительный стол для того, чтобы накопить сумму. В 690 1200 рублей и перейти на топовый уровень уровень номер 15 здесь мы с вами с первого же места получаем 300 тысяч рублей на вывод 91 тысяча 200 рублей это партнерские вознаграждения которые идут вашему пригласителю, то есть когда ваш человек дойдет до 15 уровня вы получите с первого же его выплаты 91 тысяча 200 рублей в виде партнерского вознаграждения, 200 тысяч рублей распределяются на 400 клонов в первый тариф, то есть в базовый основной тариф за 500 рублей идет 400 клонов, таким образом там наводятся отличные движения И 100 тысяч рублей это 1000 клонов Прогрессив 1 То есть мы заполняем первый уровень В данном маркетинг плане, чтобы ваши партнеры И ваши аккаунты проходили Как можно дальше и выходили На 13, 14, 15 Уровни, на которых самые Классные выплаты И Далее, со второго и третьего места вы получаете чистыми по 691 200 рублей с каждого места. То есть со второго и с третьего места вы получаете практически по 700 000 рублей. Таким образом, в этом маркетинге вы зарабатываете около 1 700 000 рублей. Просто пройдя одним аккаунтом полный цикл тарифа прогрессив. Давайте подведем итог. Как итог, с прохождения полного цикла одним аккаунтом вы получаете 1 миллион 818 тысяч рублей в виде выплаты. 95 тысяч рублей идут партнерские вашему пригласителю. 411 клонов переходят в вашу структуру в маркетинг-план базовый, который называется Basic 1. 1053 клона идут в данный же маркетинг-план и продвигает ваших партнеров, идут 1053 клонов в Progressive 1 С прохождение полного цикла золотым треугольником вы получаете 5 454 000 рублей 285 000 рублей получает ваш пригласитель 1233 клона идет в Basic 1 и 3159 клонов идет в Progressive 1 и продвигает этот же маркетинг-план Напоминаю вам то, что мы начинаем предстарт 26 ноября а уже 10 декабря произойдет расстановка и мы начнем полноценное движение в этом маркетинг плане также все активации которые у нас будут проходить каждую неделю Отчет их начнется с 10 декабря, то есть 17 декабря все люди, которые зашли на предстарте, должны будут проплатить еще по 100 рублей для того, чтобы активировать свои личные кабинеты еще на одну неделю и, соответственно, большое количество людей продвинет всех, кто со самого предстарта не получит, например, переливов, а такие люди будут, да, но и есть хорошая возможность сейчас занять Места, расстановка будет по регистрации, поэтому сейчас регистрируйтесь, заходите в чаты и следите за информацией. На этом все, всем всего доброго, зарабатывайте много, присоединяйтесь в нашу команду и зарабатывайте, поскольку этот тариф долгосрочный и с очень хорошими перспективами. Всем всего доброго, пока-пока!